Бой нас здесь, братва. Ядерно-раслетный усредств вашей экраны, И сегодня я вам покажу еще один хитро выделенный метод форма АИ И это Warframe. Усаживайте подобное. Мы начинаем. Итак, что нам требуется? В первую очередь нам требуется Archwing. Идеальным вариантом будет Амеша. Она побыстрее остальных. Дальше. Желательно это проделывать соло, потому что мы это попадаются всякие. Идем. В палатку, которая стоит рядом с Цетусом. Сразу же выбираем первый заказ. Поднимаемся куда повыше. Как только, как только начинаются разговоры, нажимаем ночную волну и летим туда, куда сказали. Заказ каждый раз разный. Они там с какой-то периодичностью меняются. Я сейчас не вспомню. Фишка в том, что нам нужно... Выполнить первый этап и провалить остальные Сейчас я должен найти три контейнера Ну, не то Если вам не повезло так же, как и мне Полюхак, контейнер можно найти по звуку Он один стоит Главное, чтобы вас не сбили. Это можно проделывать, не слезая с Надо найти всего лишь три штуки. И очень хорошо поможет компаньон со вставленным в него модом на поиск предметов. Обнаружение добычи или что-нибудь в этом духе. Название мода точно не помню, лучше смотреть сами. Прислушаемся, ага, звон есть. так нас сбили где тут второй контейнер вы тоже слышите этот звон, да? честно бывает так, что вы его в упор не видите Лучше облазить все. Потому что бывает по-всякому. Даже со включенным поиском неудобно то, что... Эти самые контейнеры отдельно не... Контейнер, кстати, может оказаться где-нибудь наверху и так далее. Просто потому, что так решил канадский рандом. Я, например, упорно слышу его справа, хотя я знаю, что его там нет. Данная крокозебра тоже контейнером не является. Чтобы посмотреть сверху, очень хороший вукон. Можно сделать свечку, то есть вот так, как я сейчас. И найти таки этот гребаный контейнер. Второй пошел. Окей. Дальше продолжаем пылесосить. опять же, вы его либо отыщите по звуку, вот звука не значит соваться не стоит, но опять же, поиск контейнеров это частный случай, вот опять звон, делаем вывод, что контейнер сверху и правда, вскрытие, дальше, вот мне сейчас не повезло, у меня три стэндо, но это мой шестой заход. И я уже выбил 4 АИ. Далее. Мы залетаем в зону второго этапа и тут же из нее выходим по направлению к Цетусу, вернее, к той палатке, откуда мы начинали. Для тех, кто дерьмово ориентируется по карте, летите практически прямо на озеро. Дальше можете отрубить карту. По вы увидите и так. Иногда бывает такой глюк, когда таймер отмены заканчивает свое действие, но задание отменяется не сразу. У нас начинает чесать лотос. Только после этого у нас происходит провал. Дальше снова активируем первый заказ и замыкаем круг. Дубль 2. Ну, в моем случае, 7. Опять. Глушим конзу через ночную волну. Можете для удобства кинуть точку на палатку. Чпок. И полетели. Ну что ж, полетел я дальше. Спасибо всем, кто смотрел. Лайк. Подписка. Чтобы не пропустить новое видео, еще и колокольчик прожмите. ага. Всем пока. Увидимся в следующем видео.